Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Целый месяц мне понадобился, чтобы утихомирить свои эмоции в связи с происходящими в моей стране событиями. Будет, что будет. А мы просто делаем свою работу дальше, как в старые добрые времена. Кстати, поддержи лайком. Мне это действительно сейчас нужно. Чем больше лайков, тем больше моя мотивация работать и пытаться просто жить как раньше. Хотя сделать это не так легко, как кажется. Уже пятый год я снова и снова говорю о том, что криптовалюта это невероятное изобретение. Наверное, самое гениальное в финансовой истории человечества. Да, есть платежные системы. Например, SWIFT, Western Union, PayPal и так далее. Но что нам показало это ситуация между Россией и Украиной, которой не должно было быть между этими народами априори. Она показала нам, что все эти финансовые инструменты и глобальные валюты могут быть использованы как инструмент влияния на то или иное государство, как способ отрезать отдельную экономику от мировой. И мы видим дискредитацию этих финансовых инструментов, в том числе и доллара. С криптовалютой же это не прокатит. Она децентрализована и полностью не подвержена цензуре. Невозможно запретить проводить платежи в биткоине даже если обложить целую страну тысячи санкций ну никак кроме этого ситуация в украине четко подчеркнула еще одну не менее важную функцию криптовалюты ее транспортабельность поток беженцев ринул через западные границы моей многострадальной страны конечно же это привело к конфискации значительных денежных средств у некоторых из этих беженцев вот например такие котлетки изъяли у бегущего украинского дипломата настоящий патриот своей родины а вот у беженки из Украины конфисковали 400 тысяч долларов. Абсолютная глупость привела к потере огромной суммы. И вот здесь на главную роль претендует криптовалюта. Ты можешь перевести любую сумму в криптовалюте, и никто даже не догадается, что у тебя столько денег. И это мы еще не говорим о мародерстве, грабежах и так далее, что неизбежно в таких кровавых конфликтах. И если у тебя наличность, тебя ограбят, а если криптовалюта, грабить будет нечего. Если ты помнишь, у меня есть обмен. Кстати, ссылка будет в описании, где ты можешь поменять валюту. Например, рубль на доллар или гривну на биткоин и так далее. Очень много есть направлений обмена, как ты видишь. Но это не столь важно, я хочу показать тебе статистику этого своего ресурса. Это посещаемость украинских пользователей. И как ты видишь, после войны она подскочила, причем значительно. А это посещаемость российских пользователей. Она тоже подскочила. Какое направление обмена самое популярное? Ну, конечно же, гривна на USDT и рубль на USDT. Как ты видишь, после начала войны оба этих направления показывают значительный рост. Почему это происходит? Во-первых, доллар сейчас особо не купишь а во вторых если ты бежишь за границу это самый идеальный вариант спрятать свои деньги от пограничников и сохранить их при себе Итак, если люди могут использовать криптовалюту чтобы обойти санкции и переводить деньги за границу или получать деньги за границы вопрос насущный почему бы и государству не сделать то же самое и теперь мы переходим к самой главной новости ради чего я и вышел в эфир россия задумывается над тем, чтобы принять биткоин в качестве оплаты за нефть и природный газ. Это только что произошло. Председатель Госкомэнерго РФ заявил, что Россия может продавать энергоресурсы в так называемые недружественные страны за рубли или золото. При этом с дружественными странами она может работать в их национальных валютах или в биткоине. То есть, по сути... Как только евро доллар перестать быть для нас расчетным средством, он для нас потерял всякий интерес и превратился просто в фантики. Я об этом предсредствовал, все сказал. Поэтому в этих условиях, конечно, мы поставляем реальные ресурсы. И это коснется не только газа, а газ только начало. но и других ресурсов, как энергетических, так и минеральных, при торговле западными странами. Значит, хотят покупать, пусть рассчитываются либо твердой валютой, а твердой валютой у нас золото. Значит, или же рассчитывается в тех валютах, которые нам удобны для расчетов. Это национальные валюты. Это касается прежде чем недружественных стран, а расчета за рубли. Что касается дружественных стран, таких как Китай, допустим, или Турция, которая не участвует в транспортном давлении, то мы давно предлагаем Китаю перейти, и меры такие приняты, расчеты в национальных валютах, за рубли и юани, соответственно, с Турции будет это лиры и рубли, С той же Сербии какая там валюта плюс рубли, то есть э, набор валют может быть разным, и это нормальная практика. Будут биткоины, будут биткоинов торговать. Это нормальная практика абсолютно. Вот это да! Ну как тебе такое, Илон Маск и Байден? За рубли понятно, обесценивание рубля заставило искать пути, как поднять его ценность. И заставлять покупать рубль для оплаты нефти и газа вполне себе разумное решение. Но биткоин меня поразил еще больше. Это переломный... Это переломный момент. Система нефтедолларов, что существует еще из прошлого столетия, кажется, встретила достойного соперника, и это биткоин. Ты представляешь, как вырастет биткоин, когда именно его будут использовать в торговле энергоресурсами? Просто безумие. Никогда не думал, что до такого доживу. Это также означает, что у России будет накапливаться баланс в биткоине. И на самом деле это тот путь, который я вижу для многих других стран. Ведь инфляция денег такая стремительная, что доверия почти к любой валюте уже не осталось ни у кого. И это уже происходит. Например, Малайзия станет следующей такой страной. Сегодня я официально заявляю, что единственная валюта, которой я доверяю, это биткоин. Поэтому у меня очень мало фиата, но очень много крипты. Страны сами заставляют людей отворачиваться от фиатной валюты, и поэтому, собственно, мы видим такой скачок интереса к биткоину и тезеру. Это, в свою очередь, приводит к давлению покупателя на рынке, что выливается в рост биткоина до 44 тысяч долларов сегодня. И насчет этого есть интересные события. Например, компания Terra, та самая, которая разработала токен Луна, анонсировала покупку биткоина на сумму 3 миллиарда долларов. И хотя они уже начали его покупать, большую часть из этих 3 миллиардов они еще не потратили на биткоин, но будут тратить в ближайшем будущем. И здесь сразу вспоминается Майкл Сейлор, например, из микростратегии, который покупал биткоин на те же 3 миллиарда долларов, после чего биткоин вырос значительно. Когда Тесла покупала биткоин на полтора миллиарда, биткоин тоже вырос значительно. Такая вот закономерность. Когда Terra закупит биткоин на 3 миллиарда долларов, мы можем ожидать роста биткоина тысяч на 10-12 долларов. Также на потенциальный рост указывает и вот эта информация. Результат первой внебиржевой торговли Goldman Sachs на рынке криптодеривативов. Да, не только страны, но и банки предлагают своим клиентам криптовалюты. Уже появляются способы на Уолл-стрит просто пойти в свой банк и со своего счета купить биткоин. Прямо в банке. Когда это будет массово, просто представь, что будет с биткоином. Итак, результаты запуска первой внебиржевой торговли криптоактивами на Уолл-стрит показали ажиотаж. Криптовалюты на Уолл-стрит из непризнанных активов превращаются в самый горячий класс активов. И чем больше, мир будет погружаться в хаос тем более популярными будут становиться криптовалюты. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новом видео. До скорого.